Привет, друзья! Сегодня поговорим об опыте моего личного использования зубной пасты. Сегодня будет паста торговой марки 2080, Чанген Ча. Как мы видим, она выполнена в таком красном формате. В составе здесь три вида красного чая. Это гранатовый чай, чай из ягод Годжи и чай из цветков магнолии. Как мы видим, на английском написано, что стимулирует прилив крови к деснам. Паста весит 125 грамм. В описании мы видим, что у нее вкус мяты целебных трав. Она гелевого формата. В составе есть фтор. Я использую пасты, в составе которых есть фтор Потому что считаю, что это полезно и нужно В данной пасте содержание фтора 1000 ppm Вот так она выглядит Сделана она в Корее В марте 2021 года она стоит 152 рубля Давайте посмотрим, какая она там внутри И посмотрим, какая она там снаружи. Ну, вот так вот она выглядит без упаковки. Достаточно тяжелый тюбик, 125 грамм все-таки. А, показано, какие виды чаев входят в состав этой пасты. А, как вы знаете, южнокорейские пасты, они открываются просто снятием колпачка. То есть вот... Запах у нее такой мятный, с элементами трав. А, Давайте посмотрим, как она выглядит. Выглядит она, соответственно, вот так. Не хочется отрываться? В общем, у нее гелевый такой полупрозрачный состав, достаточно приятный на вид и приятный на вкус. Ну, конечно, это полезно, поэтому я рекомендую данную пасту. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока.